Это ресторан, в котором мы кушаем обычно. Вот сейчас Кира подойдет и подезинфицирует руки. Дезинфицируем. Все автоматически происходит. Подача полотенец тоже, чтобы меньше контакт с руками был. Вот так, умничка. Подезинфицировала руки? Да. Вот так, молодец, молодец. Тут выдают одноразовые приборы. Good morning. Каждому свою по можно взять маски. Раздача полностью за стеклом происходит. Вы себе занимаете столик. Я сейчас подойду ближе, чтобы увидели. Шведский стол так и остался. Еды всякая много. Вот это оливки просто. Просто-просто бомбезные оливки. Они очень все вкусные. Все происходит за стеклом. Вам подают индивидуальную тарелочку и накладывают мне то, что вы хотите. Уборщики убирают моментально все. Такой огромный ресторан. Этот ресторан э, есть за, открытый и открытый вот там на улице. Здесь наливают чай, кофе и соки разные это открытый ресторан сейчас еще очень рано поэтому народу немного там дальше есть гриль там все самое вкусное всегда готовят блинчики по утрам и разную грилевую рыбу, мясо на обед и ужин вот это гриль Тут при вас готовят блинчики, все такое, вот, все свежее, свежее, свежее. Очень. А вот немножечко о еде. Арбузы, яблоки, сливы. На завтрак подают. Ну, вообще, на любой прием пищи. Всякие кранчи, вафли, молоко с хлопьями. Очень много видов разнообразных сыров. Всяких у нас, но ну сыр тут божественный просто. Любой. Куча салатиков разных, зелени просто. Что вы себе хотите берете? Это самое вкусное, я считаю, тут просто зеленью и оливками надо отъедаться. У нас такого не купишь.